Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения. 18 октября Русская Православная Церковь в Соборе Московских Святителей отмечает память митрополита московского Филиппа. Он был первосвятителем Руси в трудное время, во время правления Ивана Грозного. Иван Грозный, когда вступил на престол, Показал себя очень милосердным правителем. И русские люди думали, что вот, наконец, на русский престол вступил очень милосердный, добрый царь. Но со временем Иван Грозный ожесточился. Ему все время стало казаться, что кто-то хочет занять его престол. Этим и воспользовались некоторые приближенные бояре. Они оклеветали ближайших друзей и соратников Ивана Грозного и устроили все так, что царь отстранил от себя всех приближенных. Отправил в ссылку своего духовника, священника Сильвестра, очень доброго и мудрого пастыря, также своего любимца Адашева и многих-многих других. Дальше он разделил Русь на две так сказать, можно части. Одну из них часть назвал «Опричнина». Опричники – это были приближенные царя, так называемые его телохранители, которым вменялось в обязанность искоренять измену на русской земле. А вся остальная часть были земщина. Опричники, пользуясь тем, что им дана такая власть, искореняли не только измену, но расправлялись с неугодными себе людьми, отбирая их имущество, жгли скот, дома, несправедливо отдавали неугодных людей на казнь, а бывали случаи, когда и забирали их жен себе, то есть позволяли себе всякие бесчинства. А царю преподносилось так, что они освобождают Русь от изменников и Иван Грозный им верил. Русский народ очень страдал и обратился за помощью к тогдашнему митрополиту Афанасию. Но старый больной митрополит не смог убедить царя прекратить эти безобразия на Руси. И сложил себя сам митрополита, удалившись в чудов монастырь, где когда-то принял постриг. Вместо него на митрополитчий престол должен был вступить архиепископ Казанский Герман, тоже прославленный в лике святых. Но однажды, еще не вступив в сам митрополита, он обратился к царю с речью, которую призывал его прекратить безобразие на Руси, быть милосердным отцом для своих подданов, и напомнил ему о грядущем Божьем суде. А причникам это не понравилось. И для, чтобы он не повлиял как-нибудь на царя и не прекратил их деятельность, они оболгали его перед Иваном Грозным. И таким образом Иван Грозный изгнал его из митропольчьих палат, в которых он уже заселился, так и не позволив ему вступить в сам митрополит. Таким образом... В 60-е годы XVI века, именно это тогда происходит действие, митрополичья кафедра Руси была свободна. И нужно было ее занять. Только кем? В это время на Соловках игубен, игуменом был Филипп. Это был очень добрый пастор, который сделал так, что славецкая обитель... После жуткого пожара 1538 года, когда всем, вся почти она выгорела, обеднела, превратилась в цветущую обитель. И слава об этом человеке уже распространялась по всей Руси. И вот об этом человеке вспомнили Иван Грозный и Бояль. Некогда в молодости игумен Филипп был приближенным при дворе малолетнего Ивана Грозного. Происходил он из боярского рода Калычевых, но затем понял, что придворной жизни для него и удалился в Соловки. И тогда царь, посоветовавшись с духовенством и боярами, решили возвести именно этого игумена на митрополичий престол. Здесь решение было единогласно. Одни думали, что своим авторитетом будущий, Митрополит, ныне игумен Словецкий Филипп, сможет убедить царя умереть ситуацию на Руси, прекратить беззаконные действия опричников. Другие думали, что он не будет, наоборот, мешать опричникам, так как когда-то был дружен с царем, и не посмеет ему перечить, испугавшись лишения сам. То есть каждый искал в игумене Филиппе свое. Но все были единогласны. Митрополитом должен стать именно он. Таким образом, к Игумену Филиппу была отправлена грамота с требованием явиться в Москву для доброго совета царю. игумин Филипп получил эту грамоту и очень огорчился. Он уже привык к Соловецкой обители. Он даже приготовил себе место чтобы для для своего погребения. Он мечтал остаться здесь на всю жизнь. Кроме того, его любили монахи, ему подвластные местные жители. И, конечно, не хотелось ему ехать в Москву. И сердце чувствовало, что добром это не закончится. Но царь вызывает, перечить нельзя. Собрав братью, игумен Филипп, Слезно простился с ними, благословил. Все, конечно, плакали, переживали, но послушали своего доброго пастыря, который призвал всех возложить упование на Господа, Божью Матерь, заботиться о спасении своей души и принять ситуацию со смирением. Последний раз совершил литургию, приобщил братью и местных жителей Христовых Таин, устроил прощальную трапезу. Простился со своим хозяйством, последний раз полюбопался на северные закаты и отправился в Москву. Он понимал, что в родную землю он больше уже не вернется. Встречал ли его в Москве с огромными почестями? Как только возок, его возок Подъехал к царскому крыльцу, царь сам лично вышел из терема, помог ему выбраться из воска, вел его под руки терем, устроил в честь него большой обед, на который созвал всех бояр, все высшее духовенство. Придворные перешептывались. Какая честь оказана Соловецкому игумену? Тут до шведского посла? Целый час на крыльце держал, а Эд сам вышел встречать. Не иначе, как велик будет этот человек в глазах царя, надо завоевать его расположение. После обеда Иван Грозный призвал себе Филиппа и сообщил ему свою волю. Но сообщил ему свое решение не прямолинейно, приказным тоном, а начал издалека, он говорил о том, как тяжело Руси без духовного пастыря, как он сам, царь, не знает, кого бы поставить, и что все решили и хотели бы видеть митрополитом его. Иван Грозный знал, что по своему смирению Филипп будет отказываться. И во что бы то ни стало, его цель была уговорить согласиться. Это было сделать очень сложно, потому что по своему смирению игумен Филипп не видел себя в роли митрополита и вовсе не хотел принимать такой высокий сам. Долго отговаривался игумен, не хотелось ему быть в таком высоком сане. Но царь его уговорил, тут включились бояре и духовенство, умоляя его занять престол, не противиться Божьей воле и привели слова из Священного Писания о том, что не нужно зарывать талант в землю. После долгих уговоров Филипп согласился стать митрополитом. Однако ему пришлось подписать некий документ, в котором он обязался не вмешиваться в государственные и личные дела царя, Хотя право заботиться о церкви, иметь право защищать обиженных и обездоленных, он, естественно, за собой сохранял, потому что он на то и будет митрополитом, и это его непосредственные обязанности. Но то и решили. И вот 25 июля 1566 года в Успенском соборе Московского Кремля, в присутствии самого царя, высшего духовенства и при стечении огромного количества народа, игумена Филиппа возвели в сан Митрополита. Сам царь Иван Грозный вручил ему пасторский посох Митрополита Петра, а архиереи возвели его на почетное метрополичи место, откуда он произнес свою первую проповедь. Его проповедь была проникновенна. Он призывал царя помнить о том, что он поставлен защищать Русь от врагов, заботиться о подданных, как отец родной, искать, прежде всего, любви своих подданных, следовать евангельским заповедям, помнить о том, что над ним Бог. И в конце концов, несмотря на то, что он царь, ему все равно придется ответить держать перед Богом. Не слушайте листецов и клеветников, Защищать веру православную и соблюдать целостные границы Руси. В свою очередь, он призвал народ относиться к царю как к отцу родному и почитать ее. С умилением цари все придворные слушали эту речь. После этого был праздничный обед. Действительно, речь митрополита Филиппа настолько воздействовала на царя что какое-то время на Руси воцарился мир и порядок. Царь слушал своего нового митрополита, помогал бедным, нищим, убогим, не слушал клеветников, даже опричники присмирели и не смели больше творить свои беззакония. Это, конечно, не могло пройти мимо народа. Народ полюбил своего пастыря, они поняли, что именно так благотворно воздействует царя, на царя митрополит Филипп. Не забывал митрополит Филипп и о делах церкви. В это время к Руси был присоединен польский город Полоцк. Так как Полоцк был польским городом, то там было католичество. Митрополит Филипп заботился о том, чтобы именно в этом городе распространилась православная вера. И он отправил туда из Новгорода епископа и 33 священника. И заботился о том, чтобы там были, возникали православные приходы. Не забывал митрополит Филипп и Соловецкую обитель. По-прежнему участвовал он в ее устроении. Ну, конечно, руководил он своей родной обителью издалека, и ему не хватало личного присутствия там, чтобы как-то утишить скорбь. Он построил в своей митрополии церковь во имя Зосимы и Саватия. Это святых, которые основали Соловецкую обитель. И часто молился в этой церкви, когда ему было особенно тоскливо. Сердце его чувствовало, что скоро мирные времена закончатся. И ему придется совершить подвиг и в результате отдать свою жизнь за евангельские заповеди. Так оно в скором времени и случилось.